Риш, можно я лягу на твоей новой будке? Ну пожалуйста, ну да, я тоже хочу полежать. Ну пожалуйста. Ну дай, я тоже хочу тут полежать. Ну дай мне новую будочку. Ну пожалуйста. Я хочу в будке посидеть. Дай мне в будке полежать, пожалуйста. Ну дай, дай мне новую будку. Я тоже хочу. Дай. Дай новую будку, дай!